Всем привет! Я работаю в компании Фундамент СПБ. Мы перезапустили наш YouTube канал, и я предлагаю вам подписаться на него. Он будет вам полезен в случае, если вы интересуетесь загородным строительством, и второе, если вы планируете построить свой дом. На нашем YouTube канале нет никакой воды, ни капли. Мы выезжаем на наши строящиеся объекты и показываем вам все без купюр. Например, здесь нет теории. Два раза в неделю мы будем выкладывать новые видео. Предлагаю вам на него подписаться. Ссылка в описании. Всем пока!